Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Яна. В этом ролике я расскажу вам о печах для пиццы компании Apache. У бренда представлено около 20 моделей печей для пиццы. На примере модели AMS 2 Eco расскажу обо всем оборудовании. В этой печи может одновременно выпекаться два изделия диаметром 340 мм. Панель управления механическая, а корпус печи выполнен из нержавеющей стали. Фронтальная панель, стенки, потолок рабочей камеры изготовлены из нержавеющей стали. Осмотровое окошко из жаропрочного стекла. Дверцы имеют удобные ручки. Диапазон рабочей температуры от 50 до 450 градусов Цельсия. В линейку печей для пиц Apache входит много моделей с различными характеристиками. Я разделила модели по объему рабочей камеры. Две пиццы поместятся в моделях AMS2 и AMS2 Eco. Четыре пиццы можно разместить в следующих моделях. На шесть пиц рассчитаны модели. Восемь пиц поместится в моделях AML 44 и AMM 44. Девять пиц можно загрузить в эти модели. 12 пиц поместится вот в эти две модели. И даже целых 18 пиц можно приготовить в печи AML99. Также печи для пиццы бывают однокамерными и двухкамерными. Вот эти модели имеют одну камеру, а вот эти модели имеют две камеры. В этом сюжете я рассказала вам о печах для приготовления пиццы компании Apache. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. А с вами была Яна. Пользуйтесь техникой правильно.